Спасибо всем за то, что подписались на мой канал. Я очень сильно хотел себе 100 подписчиков. Большое спасибо. И спасибо за актив на видосе гайд, как сделать Бравл Стар спины. Я не думал, что это видео настолько сильно хайпанет. Ну и спасибо всем большое. Опять.